Всем привет, ребята! С вами я, Супер Про. И сегодня мы с вами будем играть в хоррор. Это такой первый хор на моем канале. До этого хоррор я снимал, это только было в Гренни. И то как бы не в самой Гренне, а в Гренни в Роблоксе. А тут мы будем играть в самую настоящую слендерину Слендерина The Keller. Да, надеюсь, правильно прочитал, да. В общем-то, давайте приступим. Нажимаем play. Честно сказать, я никогда не играл. Давайте выберем уровень изи. Да. И, собственно, сейчас попробуем пройти. Фигаси тут, блин. Да. Давно я в подобное не играл. Капец, меня сейчас, конечно, страшно, блин. Еще э, в самом начале была такая музыка ужасающая, блин. Хотелось просто взять и обосраться от ужаса, блин. Но мы, ребята, с вами храбрые. И мы будем как бы все терпеть и, и играть в это. Так, открываем дверь, капец, мне страшно. О, а вот и первый ключ, отлично, мы его нашли. Так. Блин. Ребята, извините, если я сейчас вас напугал своим криком, но, блин, вы не представляете, как я обделался сейчас, блин. Чисто такая, блин, появилась сландерина за спиной, блин. Вот ш... Вот блин. Так, ладно, давайте. Так, аккуратно прижимаемся к краю. Я просто, насколько знаю, что сландерина может взлететь ага вот первая книга прекрасно так теперь идем капец так кстати да получается нам нужно собрать 8 книг да и тогда откроется выход но блин дело в том что когда мы соберем 8 книг нужно блин еще вернуться к выходу можно блин забыть где он находится так отлично один ключ мы использовали так вот и как видите не зря использовали здесь книга лежала так а Обосраться, блин. Тут слендерина пронеслась. Вот дурочка, а, блин. Так, открываем шкаф. Так, ага, вот здесь ключ лежит. Капец, блин. Тупо такая пробежала, блин. Капец, ей, видимо, делать нечего. Вот носится по всем комнатам, блин. Так, давайте, открываем дверь. Ага, еще один ключ, прекрасно. А! Дура, блин. Нахрен ты так пугаешь-то? Угу. Так. Еще рот, блин, разевает так широко. Шлендерина. Не надо так рот широко открывать, а то муха залетит. А! Слендерина тут. А, она спиной стоит. Что это такое? А! Дурочка, блин. Капец, сразу видно, она не трезвая. Ладно. Один ключ мы использовали, и, как видите, зря использовали. Тут просто находилась слендрина и больше ничего. Так, заходим в эту комнату. Что у нас здесь? Ничего. Так, давайте прижимаемся к стене. Боюсь, что она полететь может. Она, но она как правило, летит по длинным коридорам. О, ребята. Так, я не знаю, слышно ли это было вам, но мне было еще как слышно. Она просто рычала где-то там вдалеке. Я это услышал. А самое пугающее, что я ее не видел, а услышал. Так, отлично. Три книги у нас уже с вами есть. Давайте идем. Капец. Я так боюсь, я так боюсь. Но ничего, преодолеваем с вами страхи. Так, идем, открываем дверь. Ух ты, какая комната! А, что это такое? А, почему свет погас? А! Дурочка, зачем ты меня так пугаешь, блин? О господи! А! Фух! Фух, так, отлично, идем спиной. Капец, нахрена так пугать меня? Ты че, сландерина? Совсем что ли? Так, отлично, книга. Половину книг, вы это видели? Ведро полетело, блин, зашибись. Сландерина, ты что ведром балуешься, совсем что ли? блин, Кидаешься тут ведрами, блин. Так, давайте идем. Ага, вот ключ тут. Давайте, берем с вами ключ. Четыре книги из восьми у нас уже есть. Так, открываем э, шкаф. А, а! Блин, прям перед лицом появилась. Старая тварь, блин в простыне ладно идемте нужно еще собрать четыре книги короче еще столько же так идемте фух блин давно я так не пугался ребята давно я так блин не обсирался от страха давайте идемте на в три часа ночи вообще самое то играть в это капец я еще скрип какой-то слышу блин в этой игре звук, блин, к сожалению, нельзя убрать. Это так бесит меня. Так, А! Да ты задолбала меня пугать, блин. Дурочка, блин. Что же это, блин, такое? Так. Меня еще бесит, блин. Так как тут все в темноте, тут, блин, в этих коридорах так легко заблудиться. Вроде бы их и не так много, а вроде бы, походишь в темноте, их как будто бы дофига, блин. Реально. Идемте, блин. Капец, я уже, мне кажется, заблудился, блин. Сейчас надо прийти, короче, к тому месту, где там куча дверей. Ну, то есть самое начало. Так, я пришел туда, где вот эта та самая комната, где этот. А, блин. Капец, я пугаюсь, конечно. Вроде скример-то и не страшный, блин, но пугаюсь от неожиданности. Так, ладно, идем, пока не найдем той самой комнаты, так. Так, давайте идем. Капец. С блин, она в чем прикол? С первого раза же не убивает. Она, как видите, блин, пугает сразу в раз. И чем больше книг, тем чаще, блин, она появляется. И, блин, это так бесит меня. Так. Ладно, давайте идемте вот так. Допустим, выберем этот путь. Идем. Так. Так, давайте идем сюда. Мне страшно, ребята. Эм, зря я сюда пришел. Ладно, так, аккуратно поворачиваемся. Чтобы она не напугала нас, не появилась за спиной резко. Так. Так, идемте, блин. А куда идти-то? Ладно, допустим туда. Пипец, блин, мне очень страшно, ребята, играть в это. Она за углом, блин, стояла, тварь. Фух, давайте отдышимся. Фух, фух, блин. Вот ш. Блин. Что она творит вообще? На, нахрена она так пугает. Вот просто. Цель вот в этом ее скримере, блин. Точнее, это даже не скример, ребята, но, блин. Она просто неожиданно появляется. На. А я просто делаю вид, что ее не замечаю. Так. Ладно, давайте попробуем. Вот так, я уже задолбался ходить, я, блин, просто, понимаете, я уже заблудился, мне кажется, окончательно, блин. Куда я вообще зашел, и как прийти к тому месту, откуда я, как бы, пришел вообще. Реально. У меня же еще два ключа есть. А я не могу даже дойти до комнат, которые закрыты, блин. Я, мне кажется, заблудился в трех соснах, блин. Ладно, давайте сюда пойдем. Что у нас здесь? Так, Отлично. Ключ мы использовали. Так. И, видимо, зря использовали. Здесь ничего. Так. Ладно. Ладно, идемте дальше. Пипец. Еще зря ключи потратили, блин. Что ж теперь делать? Так. А! Дура, блин. Нахрена так из-за угла, блин. Орать. Угу. Теперь будет меня преследовать. Так, здесь ничего. Так, давайте идем по этому коридору, не знаю. Мы должны прийти хотя бы куда-то, блин. Ну как хотя бы куда-то. О. Да ладно, спустя сто лет мы нашли это место, блин, где начинаются эти комнаты. Так, давайте пойдем сюда. Будем здесь теперь все обыскивать. Хотя нет, тут мало дверей. Давайте... Давайте вот сюда для начала. Вот здесь дверей побольше. Ага, так, ключ мы юзнули. Так. Использовали. А! Дура, блин. Нахрена так появляться. Так. Угу. Так, открываем. Так, э, мы уже два ключа зря используем. Отлично, книга. Пять книг. Еще три книги осталось найти. А дальше просто такой лютый ран будет. Такой лютый ран нам, потому что этот. Нужно будет так обижать, она. Там лютое преследование начнется. Я вам серьезно говорю, когда этот. Когда мы соберем все книги. Нужно же еще не забыть, где выход. О, смотрите, это что, ключ? Да, это ключ. Собираем ключ. Так, давайте бежим сюда. А! Фух, она пролетела мимо. Я же говорю, надо вот так прижиматься к стене, чтобы эта тварь пролетел мимо. Так, я ее узнал ключ. Вот сейчас я не зря использовал ключ, потому что этот собрал еще одну книгу. Так, еще две книги осталось. Капец, мне кажется, она сейчас чаще реально будет преследовать, потому что я все больше и больше книг начинаю находить. Так, ага, здесь шкаф какой-то. Так, здесь ничего. Так, открываем. Давайте открываем шкаф. Так, и открываем этот шкаф. А! Башка с ландерины такая полетела. Капец. Капец. Она везде, ребята. Она просто везде. Так, ладно. Подобрали ключ, это прекрасно. Теперь идемте искать какую-нибудь закрытую дверь. Главное сейчас не просрать ключ. Потому что. Ну то есть не использовать зря. А найти какую-нибудь такую дверь, где наверняка. Где наверняка будет лежать какая-нибудь книга. Так. Давайте идем. Э, так, капец, блин. Да, это, конечно, страшновато выглядит все, Так. Очень пугающе. Так. Давайте сюда что ли пойдем? Так. Или здесь я уже обыскивал все? А! Она прямо у выхода там появилась. Пипец. Фух. Дура, блин. Нахрен так пугать. Так. Так, один ключ у меня не использовал. Надо его куда-то использовать. Давайте попробуем пойти по этому коридору Ага А! Она из-за угла на меня пялится, блин Ты чё смотришь на меня, дура? Все, она ушла Так О, смотрите, книга Так Все, нам осталось найти, ребята, последнюю книгу, прикиньте Так, открываем эту дверь И что здесь будет? Ничего? А, нет, смотрите, вот книга Это последняя книга, ребята, сейчас откроется выход и все, и после этого надо будет бежать. Отлично, все, ран. Вот мне даже написало ран. Мы собрали с вами все восемь книг. Так. А! Вот видите, ребята, я же говорю, она начинает чаще преследовать. Она просто из-за угла высунулась такая. Привет. На. Так, все, ребята, бежим, бежим, бежим скорее. Так, где же у нас выход? Вот выход. Все, отлично. И все, вот она, орет. Фух, ребята. Мы с вами прошли сландерину. Я не думал, что с первого раза так удастся пройти. Офигеть. Кто бы мог подумать, ребята? Да. Учитывая, что я так давно не играл с сландерину, я в последний раз в нее играл очень давно и на телефоне. И то я ее не проходил. А тут э, на компьютере сейчас с первого раза прошел. Это, конечно, сложно и это, конечно, сложность изи, я не спорю, но все равно это было сложно. Поэтому, ребята, поддержите лайками, блин. Конечно, извиняюсь за то, что это громко орал, блин В то же время я орал это испуга и в то же время, блин, от смеха Блин Когда это чмо в простыне, блин, вылетает с черными волосами. Все Давайте, ребята, поддерживайте лайками эту смешную серию и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, ребята!